Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России в студии Даниил Константинов. А в гостях у нас, причем в прямом смысле в гостях, в студии главный редактор белорусского оппозиционного издания «Хартия-97» Наталья Радина. Привет! Добрый день, Даниил. Год назад в это самое время весь мир наблюдал с огромным интересом за тем, что происходит в Беларуси. Прошел год с этих событий и сейчас складывается впечатление, что после революционного штурма наступила затишье «Штиль». Как, на твой взгляд, это так? И что вообще сейчас происходит в Беларуси? Нет, это не так, потому что борьба продолжается. В августе мы наблюдали и в сентябре прошлого года первый этап Белорусской революции. Беларусы продолжают идти к свободе. И как внутри страны, так и за рубежом сегодня продолжают проходить... Акции протеста. В Беларуси сейчас, конечно же, они приобрели больше такой партизанский подпольный характер, но, тем не менее, люди не смиряются, несмотря на тяжелые условия, продолжают бороться, и сейчас идет активная подготовка к всеобщей белорусской забастовке. Для тех, кто не знает, ты сказала о партизанских акциях, что это такое? Ну, каждый э, может проводить такие партизанские акции, то есть они, как правило, проходят или рано утром, или поздно вечером, или ночью, люди рисуют граффити, расклеивают э, листовки, наклейки, вывешивают бело красно белые флаги, э, то есть... Э, Каждый день буквально вот эти акции проходят. Проходят по-прежнему марши, пускай сейчас они не такие многочисленные, как мы наблюдали в прошлом году, но тем не менее люди с бело-красно-белыми флагами выходят на улицы белорусских городов, группами идут по улицам, их видят другие. То есть таким образом они показывают, что они не смирились, что нужно продолжать бороться. Да, сейчас временный такой этап, когда вынужденный такой этап, когда люди должны себя беречь. И, конечно же, такие массовые акции, как были в прошлом году, угу. пока не происходят, но я убеждена, что они будут. Сейчас идет подготовка к забастовке, потому что это действительно то, тот рычаг, который может изменить ситуацию. То есть это действительно может существенным образом надавить на власть и привести к долгожданным изменениям в Беларуси. — Забастовка. Но Правильно ли я понимаю, что вы больше ориентируетесь на польский опыт, я имею в виду опыт солидарности и ее действий против коммунистического режима? — В том числе на польский опыт, на опыт солидарности. Единственное отличие, то есть сейчас об этом говорят рабочие лидеры, в первую очередь рабочих предприятий, призывают готовиться к забастовке. То есть, для того, для, что, что подразумевает подготовка? Это, естественно, необходимо собрать определенное количество средств для того, чтобы в течение месяца человек и его семья ни в чем не нуждались. В том числе, это может быть какой-то определенный набор продуктов, которые необходимы, это деньги. И также отдельный призыв звучит к бизнесменам, к предпринимателям, Просто закрывайте свои предприятия, уходите в отпуск. Каждый из вас имеет право это сделать. Не могут последовать никакие санкции против вас в случае, если вы это сделаете. И поэтому вот такая двусторонняя, То есть бизнес уходит в отпуск, а рабочие э, остаются дома. Угу. Здесь я не могу не задать неприятный вопрос один. Дело в том, что в прошлом году мы уже слышали призыв к забастовке. Этот призыв звучал ни много ни мало из уст Светланы Тихановской который однажды объявил о том, что забастовка будет проводиться, и, как мы увидели, толком широкомасштабной забастовки так и не получилось. В чем отличие от того, что сейчас происходит, не получится ли снова так же? Ну, вы, наверное, имеете в виду э, так называемый народный ультиматум, э, да. но он был объявлен э, за месяц. И, насколько я знаю, серьезной работы в связи с этим ультиматумом проведено не было. Здесь кардинально другая ситуация, поскольку подготовка уже идет несколько месяцев, и она будет продолжаться. Тогда было слишком мало времени, это была преждевременная инициатива, то есть такой фальстарт, и более того, говорю, не проведена необходимая работа. То есть в данном случае забастовку объявляют рабочие лидеры, Люди, которые а, знают о ситуации на своих предприятиях, которые а, знают, что делать, которые имеют людей на каждом предприятии. Более того, сейчас мы имеем ситуацию санкций, которая угу. очень существенным образом повлияла на экономическую ситуацию в стране, в том числе, конечно же, на работу предприятий. И мы знаем, что уже пошли и сокращение рабочих, уже пошли сокращение зарплат. Серьезные проблемы испытывают предприятия со сбытом продукции, уже не хватает комплектующих. Даже на Беларуськале сейчас часть рабочих отправили на две трети рабочие ставки. Поэтому мы, я знаю, что это вот как снежный ком этот будет нарастать, вот эти проблемы они будут серьезно ухудшаться. Они будут только нарастать. На две трети рабочих ставки отправили рабочих в голову, Речь идет о их руководстве. Да? То есть без всякой забастовки уже возникают проблемы экономические, и им приходится снижать рабочее время, видимо, и зарплаты тоже, да? Да, безусловно. И это происходит сейчас на большинстве предприятий Беларуси. А для тех, кто не сведущий вообще в м, теории забастовок, ты говоришь, не проводилась работа, например, в прошлом году, а сейчас проводится. А как это вообще, как можно провести работу с забастовкой, с ее подготовкой? Ну, ты же не придешь и не заставишь рабочих э, проводить забастовку. Ну, я как журналист могу сказать, что проводится массированная информационная работа. Uh -huh. А что касается непосредственно, как работают рабочие лидеры, я думаю, что... Данила тебе следует, следует задать вопрос им, и я думаю, что в ближайшее время на канале Форума Свободной России будет интервью с одним из рабочих То есть мы лидеров сможем, Беларуси. Да, узнать, как Конечно, это делается. Я думаю, да. Хорошо, но опять-таки для людей, которые не застали там широкое забастовочное движение там, в конце 80-х годов, в начале 90-х, как на твой взгляд забастовка вообще оказывает влияние на режим? Есть связь между действиями бостоющих и действиями режима? Ну, в первую очередь, это оказывает влияние на всю экономику, потому что, если останавливается предприятие, то есть, соответственно, прерываются все торговые цепочки, весь производственный цикл, проблемы с, со всеми договорами на поставку продукции, и это, безусловно, окажет влияние. И тут нужно сказать еще, что власти не в состоянии уволить, например, в случае забастовки всех рабочих, потому что, а некому работать, понимаете, рабочие — это специалист. И заменить специалиста на предприятие — это не такое простое дело, как кажется. Вот, например, в прошлом году, когда власти пытались из-за протестов на заводах, в том числе, увольнять рабочих, и на их место присылали так называемых брехеров то тут же возникали проблемы, и, в том числе, один, рабочий на одном предприятии просто погиб, потому что он не знал, а, в общем-то, не, не понимал, как работает это оборудование. Угу. Вот. Поэтому это не такая простая ситуация. Почему мы и говорим, что забастовка — это реальный шаг, это, это реальное действие, которое может повлиять на режим. А уже вслед за забастовками могут возникнуть, я убеждена, возникнут новые протесты. — Штрейхбрейкеры, ты вспомнила об этом этой... Такой... В своеобразной профессии. Речь идет о рабочих, которые заменяют тех, кто бастует. Это я говорю для тех, кто не знает этого термина. Но э, вот послушай, а, допустим, Россия не может в этом случае выручить режим Лукашенко, ну, скажем, подготовить какое-то количество кадров там и выслать. Не думаю. Не думаю. Они могут послать, конечно, пропагандистов на белорусское телевидение, как они это сделали в августе прошлого года, когда журналисты БТ стали массово уходить. Но они не в состоянии заменить такое количество рабочих на белорусских предприятиях, потому что это нужно знать и специфику производства вот, и оборудование. Я не думаю, это нереально. Если мы говорим об экономической ситуации в Беларуси, ты сказала, что уже введены санкции, они как-то работают. А расскажи, что это за санкции и как они оказывают влияние? Ну, введены наконец-то экономические санкции против режима Лукашенко. Мы этого добивались много лет. И, к счастью, наконец-то они введены. Конечно, надо было их вводить еще раньше. Это мы говорили о том, что именно санкции экономического характера вот в сентябре-октябре в октябре они могли бы остановить режим. И не было бы такого количества людей сегодня в тюрьмах. И не было бы таких репрессий. Но, к счастью, они были введены вот уже в мае. И это произошло после того, как Лукашенко захватил самолет. Вот, это уже прямой террористический акт, фактически. И сейчас мы имеем санкции против нефтеприработки против Беларусь-Калия, против ряда лукашенковских олигархов. И, к сожалению, сейчас они не работают в полную силу, потому что не зак... продолжают действовать некоторые контракты, которые были подписаны до момента введения санкций. Ну и также были введены санкции против той номенклатуры товаров, которые, например, не производят тот же Беларусь-Калий. Uh -huh. вот. Но это те ошибки, которые, я надеюсь, будут исправлены. И когда вот экономические санкции заработают в полную силу, режим Лукашенко будет нанесен сокрушительный удар. Но даже в том виде, в котором они существуют сейчас, они существенно уже ударили по режиму. Мы видим это по истерикам Лукашенко, мы видим это по той гибридной войне, которую он сегодня устроил против Литвы, Латвии и Польши, засылая иммигрантов в эти страны. И, но в итоге он спровоцировал новую волну санкций против себя, потому что сегодня и Литва, и Польша, и Латвия, они настаивают на введении новых санкций против режима Лукашенко. И мы знаем, что они будут введены, как только закончатся в Европе каникулы. Санкции. Очень интересно то, что вы довольно смело рассуждаете о введении санкций против там, целых предприятий, фактически, я бы сказал, таких государствообразующих предприятий, как Беларуськалий. -Белару почему меня это удивляет? Потому что среди российской оппозиции до сих пор ведутся споры на тему допустимости секторальных санкций. в вот Основной массив оппозиционеров, ну, которые считаются умеренными, они выступают против секторальных санкций, говоря о том, что там, это нанесет вред простым людям. Для вас, я вижу, такой проблемы не стоит. Можешь объяснить почему? Во-первых, я тебе скажу, что санкции сейчас поддерживают большинство белорусов. Да? Потому что сейчас у всех есть понимание, что хуже, чем при Лукашенко, быть не может. И то, что плохо для Лукашенко, то хорошо для белорусов. Понимаете? Потому что не санкции же разваливают экономику. Экономику в России разваливает Путин. А в Беларуси экономику уже развалил Лукашенко. И ситуация настолько сейчас катастрофическая, как в экономическом, так и в политическом плане, когда правит фактически террористический фашистский режим, что вот вопрос э -э, вводить экономические санкции Европе и США или не вводить, вообще перед белорусами уже не стоит. То есть пусть будет плохо, но недолго, чем плохо, но долго, да, грубо да. говоря? Да, но. потому что хорошо при таких режимах быть не может, это понятно. А Лукашенко уже перешел к прямому уничтожению людей. Поэтому его надо, необходимо остановить всеми возможными способами. Ты упомянула о миграционном кризисе, который фактически спровоцировал Лукашенко. Но мы об этом знаем отсюда, по эту сторону пограничного забора. Мы видим, что происходит здесь. А известно ли тебе, как вообще организовывается этот миграционный кризис там внутри? Ну, Как раз Центр Досье провел расследование. и Они рассказали о том, что белорусское государственное предприятие, Центр Курорт, Привозят, курора, да? да — да, привозят приглашают в Беларусь людей из Ирака, Афганистана, которые приезжают официально в Беларусь, прилетают, у нас есть прямые рейсы, и прилетают в Минск, а дальше уже, судя по всему, то есть, то, судя по тем видео, которые снимали в том числе и литовские пограничники, и блогеры, а, людей привозят прямо к границе, белорусские пограничники их высаживают и отправляют э, в Литву, прямо на границу. А известно, что им говорят, как вообще вот призвать человека из Ирака, чтобы он мало того, что прилетел в Минск, так еще и потом пешком попытался... Нет, но я люди. думаю, что в большинстве своем людей этих людей обманывают, да, потому что вот история одного иракца, который рассказал, что он заплатил контрабандисту местному 15 тысяч долларов, mm -hmm. то есть это все, что у него было, и тот ему обещал, что он абсолютно беспрепятственно попадет на территорию Евросоюза. Но эти люди, конечно, не понимают с теми сложностями, которые не знают тех сложностей, с которыми им придется столкнуться. Были истории, когда люди шли из Беларуси в Литву и думали, что вот они сейчас окажутся в Германии. Да, То я есть... слышал об этом. Да. Да. Поэтому... То есть это фактически обман, афера большая. Ну, конечно же, конечно же. А сейчас-то все продолжается да. или это затихло? Сейчас это продолжается, то есть оно иногда это затихает, но вот вчера буквально снова 150 мигрантов пытались проникнуть в Литву с территории Беларуси. Вот. Потом опять же нужно понимать, что это, кроме обычных простых людей обманутых, среди этих мигрантов, которые отправляются из Беларуси в Европу, есть и представители террористических организаций. Я уверен в этом, да, да. уж слишком этот, кстати, удобный коридор. Абсолютно. Мы пару недель назад увидели интересную новость о том, что участились полеты между Минском и Москвой. Чуть ли там не в два раза. Есть какие-то сведения о том, что это вообще за полеты? Кто летит этими рейсами? Нет, ну в первую очередь люди пытаются выбираться из Минска через Москву в те страны, в которые они летят. Угу. Поскольку сейчас э, полеты Белавиа в Европу запрещены. Ага, образом, вот она... в чем дело. Да? да, да, да. То есть это фактически это единственная возможность сегодня выбраться из Беларуси. То есть это через Москву, поскольку Украина тоже закрыла свое пространство для белорусских самолетов. Просто мы-то о чем подумали? Мы подумали, что, во-первых, это могут быть те же беженцы, какой-то канал через Москву, это первое. А во-вторых, но ну, это могут быть какие-то вежливые люди, специально обученные. И это тревожит. Да, безусловно, может быть все. А что касается беженцев, то, конечно же, коридоры же разные. То есть прилетают и прямыми рейсами из Ирана, из Афганистана, но также они едут через Россию, вот через Турцию. А что сейчас происходит вообще внутри самой Беларуси с точки зрения ну, большой политики, так скажем? Я не имею в виду партизанские акции, о которых ты рассказывал, я имею в виду какие-то общественные силы, партии, движения. Мы знаем, что осужден уже на 14 лет, по-моему, Виктор Бабарейко, многие другие лидеры протеста находятся в тюрьмах. Что-то вообще шевелится еще там внутри? Дело в том, что сейчас любая политическая или общественная структура в Беларуси находится фактически под запретом. Поэтому люди вынуждены действовать подпольно. Последние общественные организации, которые существовали в Беларуси, причем не только правозащитного характера, но и также культурного, образовательного, они были закрыты в массовом порядке вот буквально там месяц назад. Около сотни организаций, фактически, были закрыты. И э, формально, ну, то послушайте, если даже закрыт концентр, центр да, то есть о каких политических партиях вы говорите. Вот, поэтому формально, -центр, конечно... центр для тех, кто не знает, разъясняю, это союз писателей, насколько я знаю. Да, да фактически. Писательская Нет, организация. Писательская организация международная. И в данном случае просто люди вынуждены работать подпольно. То есть открытая работа сегодня невозможна. Конечно же. И плюс сегодня сформированы центры за рубежом, вот, которые уже, конечно же, работают открыто, не только с международными структурами, но и работают с белорусами. Продолжают действовать в том числе и так называемые вот, белорусские дворы, да? то есть это такое наше явление, когда люди объединялись дворами и координировали, проводили акции, выходили вместе на марше я знаю, что эти люди тоже продолжают действовать, продолжают работать. Ну, конечно же, сейчас исключительно в подполье. Я так понимаю, смысл этих акций в распылении сил полиции? Да? Ну, конечно же. Я когда вижу эти акции, я представляю, сколько сил было задействовано для того, чтобы убрать даже те же бело красно белые флаги, которые люди вешают высоко даже на электрических проводах или высоко на деревьях. То есть задействуется и милиция, и МЧС. Вот, и поэтому а, тратится на, на это, конечно, огромное а, количество средств. И в Минске, да, патрулирует огромное количество сегодня а, милиции. Если раньше они ходили по двое, по трое, сейчас они уже ходят по шестеро. И вот представьте, сколько нужно, какие должны быть зарплаты, да, то есть сколько средств на это тратится. То есть а, режим Лукашенко и так испытывает серьезные экономические проблемы. Поэтому вот этим своим, в общем-то, страхом, да, то есть вот этот страх его истощает еще больше, вот этот, весь этот террор, да, который он устраивает, это бьет по нему же самому, понимаете? То есть это истощение карательных сил, получается, да, износ? А -э -э, и, и истощение карательных сил, и, и истощение бюджета из-за карательных сил. Понятно. А бюджет приходится увеличивать, да, как я понимаю? Ну, конечно же, конечно же. Безусловно, это все требует огромного количества денег, которые сегодня у Лукашенко нет, который ему сегодня не дает, собственно, в том числе и Россия. Западные кредиты для него закрыты. А вот внешний долг огромный. Ситуация в стране в этом плане катастрофическая, поскольку зарплаты продолжают падать в регионах. Зарплаты, я вот смотрела недавно. Предложение 100 долларов, то есть вот это вот зарплата в регионе, при том, что уровень цен сопоставим с литовским, да, и с, а, че, поряд, ряд товаров, например, в той же Польше дешевле, чем в Беларуси. Джим, надо понимать, что регионы в Беларуси, это фактически страна компактная, небольшая, это там от Минска пару часов, там два-три часа на машине, это уже регион, да, там? Нет, ну, страна не такая уже маленькая, но, скажем так, конечно же, это ну, То есть это не где-то там, вот, как, как мы в России иногда рассуждаем, что в регионах где-то там низкая зарплата, Нет, не это, там. это условно там, да. не знаю, Гродно, там… Гродно, Брест, Витебск, Могилев, но ну, это как бы не… и в других городах областного значения, в деревнях вообще катастрофическая ситуация. То есть, если еще летом во время уборки урожая люди еще могут что-то заработать, а зимой работы практически нет, и зарплаты мизерные. Деревня умирает вообще в Беларуси. Ну вот смотри, ты говоришь истощение карательных сил, экономические проблемы, экономические санкции, но в то же время мы видим Лукашенко, постоянно курсирующего значит, к Путину, то в Москву, то в Сочи, то они встречаются на каких-то корабликах, там обнимаются, фотографируются, то еще где-то... По твоим сведениям, это что-то приносит Лукашенко, какие-то дивиденды? Ну, пока мы видим, что особо ничего не приносит, потому что каких-то больших кредитов из Москвы он не получает. Как бы он их не просил, как бы он их не требовал, мы сегодня видим, никакого золотого дождя на его голову из России не падает. То есть, да, мы видим такую открытую политическую поддержку Путиным преступного фашистского режима Лукашенко, но пока я не наблюдаю какой-то экономической подпитки этого режима. И это И радует. Это радует да? да, это радует. Угроза аннексии, как ты думаешь, она еще сохраняется? Uh, угроза аннексии, в общем-то, сохраняется всегда, да, пока у власти в России uh, Путин... Uh, но нужно понимать самой российской верхушке, что любая подпись Лукашенко, она нелегитимна, поскольку он не признан абсолютно во всем мире президент. Поэтому в случае подписания Лукашенко с Путиным каких-либо документов или договоренностей, это не будет признано никем, в том числе и главным образом белорусами. То есть получится, с одной стороны, мятежный непокорный регион 9 миллионный да, с другой стороны... Больше проблем будет. Непризнание со стороны да. Запада, с третьей стороны, с третьей стороны невозможность как то нормальной экономической работы как-то происходит в Крыму, да, грубо говоря, ни банков, ничего, там, никаких международных компаний. То есть ты считаешь, что это невозможно все-таки, скорее всего? Ну, я думаю, что это невозможно, потому что Беларусь в таком случае потеряет свое стратегическое транзитное значение. А в этом заинтересована не только Россия, но и в том числе и Китай. И это будет очень серьезная проблема именно вот с транспортировкой товаров через территорию Беларуси. Потому что уже этот режим, который привел к тому, что над страной не летают самолеты, Потому что Лукашенко вот устроил этот миграционный кризис, угрожает остановить транзит товаров из Германии в Россию. Уже это дестабилизировало серьезные ситуации и очень сильно мешает мировым игрокам. А в случае эскалации это полностью остановит транзит через территорию Беларуси. Я думаю, что этого не хочет никто. А Китай. Пока он... Ты упомянула Китай, между тем мне на глаза попадались публикации в интернете, в которых говорилось, что Лукашенко уже начинает, так скажем, переключаться с России на Китай, в, так сказать, в качестве основного партнера и уже опирается на Китай и китайский интерес. Так ли это? Ну, в данном случае это невозможно, поскольку Китай заинтересован в, опять же, спокойной, стабильной стране, у которой абсолютно нормальные отношения как с Россией, так и с Евросоюзом. До 2020 года Лукашенко удерживал такой баланс. Несмотря на то, что он и тогда был диктатором, тем не менее, вот баланс интересов европейцев, россиян, вот он как бы удерживал. И это устраивало китайцев. В сегодняшней ситуации ничего этого нет, то есть все разрушено. Поэтому я не думаю, что Китаю очень нужно, который, кстати, очень не любит тратить свои деньги, вы же все знаете про китайские связанные кредит, он будет поддерживать человека, который, во-первых, психически нездоров, нестабилен, и будет явно будет продолжать вот выбрасывать вот эти коленца, да, то есть и вытворять не пойми что в стране, да, то есть поэтому я не думаю, что будет какая-то поддержка, я даже убеждена, что ее не будет. — А ведь в некотором смысле получается, что Лукашенко сам себе роет могилу. Вот посмотри, вот эти жуткие разгоны, нелегитимность выборов, посадка самолета, угроза прерывания российско-европейского транзита и тому подобное. Получается, что он как бы делает все, чтобы приблизить свой конец. — Абсолютно верно. Да? Он сам себе роет могилу. — То есть это говорит о том, что он не вполне адекватно да, воспринимает реальность? — Нет, он, конечно, он, он никогда адекватно не воспринимал реальность, а 2020 год уже окончательно пошатнул его и без того не очень здоровую психику, и сейчас он действительно делает а, все для того, чтобы ускорить свое падение, и меня это очень радует. — Не могу не согласиться с тобой. Такой вопрос. Тоже возникает неизбежность все всего, что мы наблюдаем. Мы видим какие-то постоянные разговоры о Всебелорусском собрании, изменении Конституции, перегруппировки сил режима, о том, что якобы Лукашенко может там уйти на какую-то другую позицию, освободив президентский пост. На твой взгляд, насколько это реально, во-первых, а во-вторых, насколько это будет принято белорусами и поможет? Я считаю, что все разговоры о неких референдумах, всебелорусских собраниях. И Конституция в данном случае это элементарная болтовня, имитация деятельности, заболтывание реальных действий. А сейчас нужно концентрироваться на, на тех вещах, которые могут реально повлиять на режим. Никакие референдумы, никакие новые Конституции, все белорусские собрания не изменят ситуацию в Беларуси. Более того, я вам скажу, что белорусам это совершенно не надо, совершенно неинтересно. Потому что когда тот ряд белорусских... Политических организаций выступили там, с инициативами там, писать новую конституцию, либо давайте думать, что мы будем делать с референдумом. То есть я увидела отсутствие какого-либо интереса со стороны белорусов к этим темам. Потому что все понимают, что никакие избирательные кампании при режиме Лукашенко вообще невозможны. И 2020 год это уже доказал всем окончательно. Поэтому в любом случае люди понимают, что это будет обман, в любом случае это будет фальсификации, голоса считать не будут. Поэтому люди просто игнорируют эту тему. Реально все понимают, что может изменить ситуацию в Беларуси. Повторю, санкции, протесты, забастовки. Сейчас надо работать над забастовками. То есть санкции мы сегодня имеем, они действуют и они будут только усиливаться. Необходимо сейчас переходить ко второму этапу. Забастовки. Все. А все остальное, повторю, это просто болтовня. Ну что ж, я думаю, что на этом можно остановиться, на этой решительной резкой ноте и пожелать вам успеха в вашей борьбе. Большое спасибо. Ну а с вами были Наталья Радина и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.